Так, всем привет! С вами снова Вячеслав Ульянов. Вот Сегодня у нас будет стриба по мишени. Вот с этого ружья моего РПФ. А, значит, я кое-что еще доработал тут. Прилетел сюда два поплавка от пилинга примотал на скотч. Вот Тем самым хочу добиться добиться более четкого выстрела, чтобы не было подброса. То есть тут как бы получается плоская такая поверхность. Должно более большое сопротивление воды, чтобы подброс был. Вот. Ну, проверим по стрельбе, по мишенник, приготовил пенопласт. Вот, посмотрим, как оно себя покажет. По поводу крепления камеры хотел тоже рассказать. Значит, чтобы был обзор. Вот, не мешало обзору, как бы и камера стояла довольно-таки нормально было видно. То есть ближе к рукояти. И чуть влево вот прицельную линию как бы не закрывает вот и то что сзади я поставил для того чтобы если она спереди стояла маневренность слабая была по траве по камышам все увидимся на водоеме Итак, подытожим мое мероприятие. А это, значит, цели моего мероприятия были такие. То есть выяснить целесообразность установки таких компенсаторов, крыльев на оружие тяжелые ружья, как мое РПП. у которых подброс очень сильный при выстреле. То есть сложно на большом расстоянии попасть в рыбу. Вот. Значит, первый косяк мы исправили, то что подброс то есть четкость выстрела стала намного лучше подброс он остался конечно очень незначительный то есть но вот на трех метрах как я стрелял я не мог раньше попасть в мишень то есть гарпун улетал вверх было очень сложно сейчас эта проблема решим уже то есть стрелял остаюсь только пристреляться и все замечательно можно дальше охотиться вот. Еще одна очень большая проблема была. Ружье очень тяжелое. У меня отсыхала рука от тяжести. То есть, когда долго плаваешь 2-3-4 часа, кисть уже просто отваливается. Не можешь держать эту руку. Ружье опускаешь вниз, когда плывешь. Вот. То есть не держишь на мушке, там на прицеле какую-то там рыбу, которая потенциально, то есть жертва, которая может выйти на тебя. Да? Вот. Ружье внизу. Значит, очень облегчили вот эту нагрузку на кисть. То есть я спокойно держал ружье, не было такой сильной нагрузки. Ружье, конечно, осталось с отрицательной плавучестью, но все же. Вот. Еще один плюс в том, что ружье стало намного тише стрелять. Выстрел раньше был до этого с таким, знаете, металлическим звоном, такой хлесткий звук очень. Вот сейчас он стал очень такой тихий и глуховатый такой. Так, но минус в том, что мы потеряли в маневренности. То есть ружье уже Тяжелее поднимать вверх-вниз Из-за того, что оно как бы планирует вот За счет вот этих Компенсаторов плавучести по бокам То есть получается, что Он как бы ствол не круглый уже получается А плоский такой Вот, поэтому Сложнее уже его вверх-вниз поднимать Но ну, я думаю Ничего страшного Человек такая сволочь привыкает ко всему Ну, в принципе Какие итоги? Значит, тресообразно устанавливать такие компенсаторы на такие ружья, всем советую значит если у вас ружье тяжелое, рука устает и сильный подброс, очень вас выручат такие компенсаторы ссылку на эти компенсаторы я выложу в описании вот где вы сможете заказать, это не реклама то есть я сам пользуюсь и советую вот. Если понравилось видео, ставьте, конечно, лайки, подписывайтесь на канал. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, в комментариях пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всего-всего доброго, пока!